Также вам долго сами не все. Можно ваш паспорт. Ага. Можно откиселить ваш паспорт? А, так. А, с какой так ну, на вас еще протокол будет или не будет, еще не факт. Вы же незаконно подключились к газовому оборудованию. Кто вам вот. закон говорить. Какой закон? Активно. Потом будете Да, вот смотрите, во-первых. Ваше сообщение, да, первое, которое вы там написали во много инстанциях, то есть заявление вы с ним. Вот, значит, суть все читали, значит, требую восстановить нарушенные права человека меры к обеспечению подачи газоснабжения в жилое помещение по адресу по вашему возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных деяний сотрудниками газовой службы при поддержке сотрудников полиции То есть Тахеев там Кожевников еще который не назвался как привлечь сотрудников полиции к уголовной ответственности требую разобраться по поводу работников регион газсервис о правомышленности отключения газа моих моей квартире, значит смотрите, также имеются заявления как раз ООО «Газпром Межкрайгаз Пермь» по поводу того, что вы незаконно подключились к газу, то есть вот как раз отключение ваше было, значит смотрите, они предоставили акт отключения от подачи газоснабжения от 16 мая, то есть, когда вас отключили первый раз, правильно? Mm -hmm. Первый. Ну, не знаю, вот предыдущий раз, то есть, не вот этот, то есть, они вас уже отключали, после этого, значит, объяснение имеется контролера, который выявил повторное вот это подключение, оно было уже 15.03.18 года, и по поводу вот этого повторного отключения имеются также Акт о прекращении газоснабжения абонента вот 16 на 15 вывели, 16 вот это все было. То есть вас отключали. Вот, значит, по поводу вот этого... Вы то есть, согласны, что акт был предыдущий, предыдущий раз, вас отключали, правильно? Отключали, но акта я никого не получал. И доказательств, доказательств того, что они продают правомощный Мы... газ, что вы... Что вы? вы? Вы сейчас защищаете их, а не меня. Хотя я вызвал, поначалу вас вызвал, чтобы защитили меня от их. А Вы начинаете защищать частную шарашку, а не человека. Я вам объясняю, что э, все, с... с чем вы не согласны, то есть мои действия, вот, в Вы можете да. потом обжаловать. Ага. То есть в настоящее время у меня имеется материал. О том, что вы повторно подключили свою квартиру. Может не вы, может кто-то, с помощью кого-то, но подключена была газоснабжение ваша квартира, правильно? Да. Вот по данному поводу я с вас сейчас беру объяснение. То есть вы, не вы. И дальше смотрим. Если это сделали вы или кого-то попросили, чтобы вас подключили к газу, усматривается либо в ваших действиях, либо в действиях тех лиц, которые, которые подключили вот эту трубу как раз обратно, будет усматриваться. Административное правонарушение предусмотрено статьей 7.17 административного кодекса. А почему, вы, почему вы не предусмотрели э, административное правонарушение, когда меня отключали незаконно? Ну, во-первых, тут э, нет незаконности. Понимаете? Почему, почему нет незаконности? Я им писал, у меня есть все документы, я могу предоставить все документы. Где я им пишу, спрашиваю, откуда они берут этот газ, за сколько они его покупают, за сколько мне продают. Но они не могут предоставить ни одного документа, правообладающего, что они имеют право продавать газ населению. Ни одного документа нет. А вы этому еще способствуете. Ну, Если вы не согласны, я же вы можете обжаловать. Мы я обжалую везде, есть, я обжалую не хоть как. Но так, понимаете, как можно обжаловать, если вы решение заведомо заранее выносите, что виноват тот человек, который да. живет вот. в этой стране? Вот который давайте... живет на этой земле и хочет э, справедливой жизни. Вот давайте сделаем так. Вот, вот, вот сейчас я вас опрошу. У -у -у. То есть если это вы, вот вы мне скажите, вы подключали к газу Павторма? Нет, человек. Ну, по вашей просьбе, с, да? С ихней организацией, да. С ихней даже организацией. Да. То есть по вашей просьбе подключали. У -у -у. Вот. Значит, сейчас я на объяснение это все отражу. У -у -у. Если это так действительно, то в ваших действиях не будет усматриваться, так как вы сами это не подключали, а подключал тот человек, которого вы удалили. Тогда протокола не будет на вас составлено, потому что подключения осуществлять не будет. Вот. Но если в ходе проверки установится, что это не так, вас в любом случае составлен протокол, будет судебное разбирательство, в котором может суд согласиться с нашими доводами или согласиться с вашими, что тут нету, как говорится, никакого состава. А суд какой? Ну, так, по поводу штрафа. Нет, суд так чей говорит? Мировой суд. Я знаю ваш, ваше мнение по поводу судов. У них тоже нету, знаете, как его. нет. Страф нет, Вот-вот. Так что это, это не ко мне. А кому? А кому если не к вам? Если вы э, считаете, что вы защищаете закон, защищаете законы человека, защищаете гражданина, как, как не к вам не обращаться-то? Вот мне скажите. Вот вы написали везде в прокуратуру, там, куда только не написали, вам ответы придут. Я больше чем уверен, что то же самое, что Конечно. все это имеет. законность иначе, закон, а иначе закон, и не будет. Законности все остальное. А иначе и не будет, потому что вы защищаете, я говорю, частные шарашки, а чем на человека вы не чихать. На любого человека. Хотя вы признаны защищать человека в первую очередь. Гражданина. А вы защищаете частные организации? Нет, полиция отличается от милиции. Милиция защищает гражданина, а полиция защищает правящую власть. Ну да. Вы где-то работаете официально? А, да. Нет. под названием, я... Юрий Сергеевич, я сейчас отмечу, что девушка... На... Я сейчас туда обратно. Председатель исполнительного комитета, Совета народных депутатов конкурсового района первого власти, РСФСР. В составе Союза Советских Республик. Союз, Союз. Исполнительный комитет. Исполнительного комитета. Совета народных депутатов. Большинство из наших сотрудников понимают, что право правичью верхушку защищает. Вы все равно творите ну, беспредел. Нет, большинство даже не понимает, чем отличается полиция от милиции среди вот служащих полиции. И почему их переименовали? Смотрите, как интересно создается впечатление, когда на референдуме о сохранении СССР выступили все за сохранение СССР, то Российская Федерация право продолжать? но смотрите, смотрите, смотрите дальше, я просто там разъясню сейчас. Смотрите, СССР, оно было, да? И Российская Федерация право продолжать СССР, правильно? Смотрите дальше. Но Российская Федерация считает тех граждан, которые считают себя гражданами СССР, экстремистами в большинстве случаев, Понимаете? А тогда какая Российская Федерация, она себя не считает экстремизмом, Если я защищаю свои э, национальные права, да, как русского человека, как э, жителя вот этой земли, где я родился, где я живу. Не знаю. Так. Значит, еще э, объяснение, что проживаю по вышеуказанному адресу. Поясняю, что ранее, а именно 16 мая о регион газ сервис у меня отключение да, от газоснабжения угу. было такое? было вот. незаконно ну, хорошо, пришла, я прошла, написать, хорошо, что это незаконно написать, что нет, вы с за этим не согласны не не согласен, а незаконно было произведено отключение это мое объяснение конечно, да? конечно. Газа, да. Да. да? по поводу этого было написано заявление но не только было сама отвлечение, но и воровство. Так, э, заявление-то куда писали? В полицию или <связывание> в суд? <связывание> то есть <связывание> по, по, по поводу вот этого вы тоже уже обращались Конечно. Конечно. И то, что у меня э, следствие, который отвечал, украл кусок трубы. Моей трубы. Так, значит. <связывание> <связывание> <связывание> так, повторно, значит, вот по данному факту. Вы написали, получается, что, вы написали, что было написано заявление? Да, я вот написал, смотрите, что проживаю по выше указанному адресу. После меня 16 мая 2017 года о регион Газ Сервис произвело незаконное отключение моей квартиры, расположенной по адресу Кунгуру улица Микушева, 15-7, от подачи природного газа. По данному поводу я описал заявление в полицию Полицию. о краже. Там не суть, нет, как суть. это Нет, как это не суть, как не мы, суть? Мы, мы не приучаем. Нет, давайте мы... снова все это возобновим. Зачем? Там, там, там проводилась проверка, по нему принято решение по этому материалу. При но про трубу там не написано. Там про трубу ничего не написали. Понимаешь, девушка? Вот, я вам объясняю, что э, все э, вас отключали в том же месте, где и в этот раз. Все, что идет... Только меня не отключали, ну, а обрезали кусок. Хорошо, обрезали. Все, что находится за пределами вашей квартиры, это не ваша собственность. Как это не моя собственность, если я оплатил за нее, а... понимаете? Вот. вот до ввода, до ввода Во, вот. это все мое. Вот. До ввода из квартиры, вот до ввода в общую трубу, это все мое. До крана, если я не ошибаюсь, который... Не было квартиры. там крана, я еще раз повторяю, крана там не было. Вот. Там была труба, приварена к трубе. Вот... Э вы с электриками тоже судитесь? У них до счетчика, до ввода квартиру все ваше. Вернее, все их после этого уже ваше пошло. И у газовиков точно так же. У них только до, получается, крана, который находится внутри квартиры. У них ни у кого нет документов на обладание вот этим правом собственности. У меня есть документы, понимаете, где я заплатил за эту трубу, которую присоединили к вашей трубе. У меня есть документы, вот. я вам могу предоставить их. Вот знаете это, как, его. как? Вот мы разбираемся по нынешнему факту. Угу. То, как было отключено до этого, это нас, по сути, не Нет, интересует. Надо все, случ... надо все сначала начать. Но было отключение. Надо понимаете? все сначала. Правильно ли они отключили меня первый раз? Как вот какой, это какой проводилась проверка. Вам пришел ответ из полиции по пришел. данному поводу? Что там было написано? Там написано, что правомерное отключение, только единственное, что про трубу там ничего не сказано, что украли они, не украли, что разбираются они с этим поводом, не разбираются. Там нет ничего, понимаете, с этого? Я говорю, что вы э, приступаете закон, приступаете закон тем, что на человека вешаете ярлык э, бор, который хочет э, жить по-человечески и пользоваться всеми ресурсами, которые предоставили им родители и деды, и прадеды. Не вопрос. Что быть. не вопрос? Это все э, решайте в суде. Понимаете? Под, есть... В каком суде? Вот вам В каком приш... суде? Вот, вам подождите. Вам пришел ответ. Правильно? По предыдущему заявлению. Если вы с ним не согласны, не написано там прокуратуру. Написал в прокуратуру. Вот. Написал в прокуратуру. Пришел в прокуратуру. Но... Рассказала она мне, что она не занимается такими делами. Ну, выше можно только в суд. Больше то некуда. А суд вас не устраивает, раз он нет. Но тем не менее у вас почему-то паспорт Российской Федерации, а не Советского Союза. А почему паспорт? Это... Ну, Он кажется, чем, заставляет личность? Конечно. Чем? Покажите мне. Единственный документ. Покажите мне в паспорте, где написано, что я гражданин Российской Федерации. Паспорт гражданина Российской Федерации. Где написано, что это именно я, гражданин Российской Федерации? Открываем вторую страницу. Вторую страницу. Прис... Где написано, где написано, вот. где написано, что я гражданин? Российской Федерации, я вам еще раз спрошу. На паспорте написано, что это паспорт гражданина Российской Вы даже не Федерации. знаете, что должно в паспорте быть, что является гражданином Российской Федерации. Заграничный паспорт вам тоже не дает гражданство. Не Вы вот. даже об этом не знаете. Можно понимаете? несколько заграничных паспортов <кười> иметь, <кười> да. но гражданство это не определяет. Вот что должно стоять. Просто сначала сюда. Вот такая печать должна стоять. Что, Что гражданин Российской Федерации является человек? Где она у меня там? Найдите ее. Вы даже этого не знаете. Хотя это знаете и в УФВС и везде. У вас тоже этой печати нету. Вы тоже такой же гражданин СССР все еще. Это во-первых. Во-вторых, у меня здесь правка есть выдано грязных вашим начальникам. Да, да, да. Почитайте. И вы такую справку можете взять. И вам такую справку дадут. А запрашивал я, являюсь ли я гражданином Российской Федерации, он мне ответил, знаете что, я с вами переписку больше вести не намерен. Все. Потому что он не может такую справку мне дать. Понимаете? Вот, То есть вы дома находились, когда приехали вас подключать? Конечно. Находился не только я, находился у меня сын со своей женой с беременной. Находился дома с сыном, с него, с него, с него. Его Его Значит, увидели, услышали. Так, значит. Увидели, услышали или к вам постучали, что отключать-то вас будем? Нет, не сосед пришел сказал. То есть этого сколько было примерно? Вот 16-го, то есть, днем, до обеда. 8 с чем-то. 8, 8 утра, около 8.30, да? Примерно? 8, 40, 8, 30 Уф. То есть к вам пришел сосед, да? Да, ко мне зашел сосед. Сказал, что подъехала неизвестная машина. Я говорю, газовиков. И вышедшие из них люди да? рассматривают газовую трубу, ведущую да? да. Вы дальше что сделали? Оделись, вышли, то есть подошли к этим людям, посмотрели, кто они, как. Я не знал, кто такие. Знал, ну, кто? То есть вы вышли, посмотрели Я на вышел. машину, на ней были начал, основательные начал машины. отбирать их оттуда. На кто ней. такие документы не получил? Вы вышли. Посмотрели на машину. Какая она была? Озик, вазик не вазик. Какие-то эмблемы на ней были не Я были. не обратил внимания значит вы подошли к этим людям спросили кто такие что хотят mm -hmm. или не было mm -hmm. так то есть подошли куда к водителю там вышли люди эти вышли уже из машины вы они были во что они то в спидс какую-то в чем они были то есть логотипы какие-то mm -hmm. были не были у на Алло. Так, то есть вы у них спросили, кто вы такие, что вы хотите, да? То есть. Э, Я спросил, кто такие, предоставьте документы и все такое. А они в грубой и... форме ответили, кто такой, чтобы мы тебе предоставляли документы. От вас пишут, ну, что кто, кто я такой, кто чтобы показывать мне документы. Почему? Да. Почему это? Вы утверждаете сейчас, что э, я считаю, никто ни кем себя что ну, Я же со кто, смыслом. Кто, кто вы... ты такой? Это со тебе, да? Значит, э, дальше, после этого, что происходило? То есть, вот вы спросили, кто они такие, никаких нашивок, эмблем мы не видели. Дальше, Что было? Они сказали, что приехали отключать от газа. То есть, но при этом пояснили, что они являются газовиками, получается? Нет. Сказали, что будут отключать квартиру от газа. Mm -hmm. Ничего они не говорили, ни газовики, ничего. Yeah. Не было такого. У меня видео есть, я вам yeah. заставить. Это... Смотрите. Они от собой есть? Нет, дома. При этом они пояснили, Нет. что приехали отключать мою квартиру от газа. После этого, ваши действия, то есть вот они вам сказали, что мы сейчас тебя отключим, после этого полиция, просил, документы, да, отключение. Ну, они вот вам сказали, что кто ты такой, документы мы тебе не предоставим, при этом сказали, то есть там, у может, дольше был разговор, то есть, что мы приехали отключать. И я начал обвинять и которых, а, что сейчас тебя с Каким образом? От, от, отгонять отгонять, что подождите, сейчас приедет полиция или там. Полиция, да, то полиция, есть вызвали полицию, полицию вы, да. вызывал то полицию, сын, сын, сын, да. Сын, да? Да. То есть после этого вы зашли, получается, домой, да? да. Сказали сыну об этом, Почему? Да? Он на улице он снимал а, снимал. А, снимал. Вышли, да? Он снимал это все на видео. Ну в этот момент был сын, да? Да. Который снимал это все на видео, да? Угу. Да? Ну и вызов, соответственно. Да. Давай. Давай. Да. Так, значит, проходит какое-то время, то есть вы. Они пока не приступают к работе никакой, вы вызвали полицию. Или они начали там. Им, же... им без разницы было, они сказали, что. Нет, ну вот смотрите, вы там вокруг, как говорится, э, в полицию позвонили, то есть они дальше, они что делали? Также стоял этот на этом, или там какое-то оборудование доставали. Так, Нет, также стоял на крыше и сказал, что все равно отключит и без разницы. Нет, ну то есть они никаких работ до приезда сотрудников полиции-то не производили. Не успели, конечно. То есть, э, до приезда сотрудников полиции каких либо работы люди неизвестные не производили? Нет. Я не дал им производить никаких работ до приезда сотрудников полиции. Так, до приезда сотрудников полиции... Значит, приехали сотрудники полиции. Да, уже приехали. Угу. Сначала приехал начальник у них. Это кто? Как им я не знаю. Ну, от, обычно все равно представляются, то есть ответственно от руководство там или кто... Ну их не там какой-то начальник. То есть приехала... Кабанов, Кабанов, Кабанов, Кабанов, Кабанов, не помню, как Кабанов? То есть он приехал без группы получается? Один? Один. Один. Что он там, к вам подошел, к ним подошел? Сказал, что, что он является а, начальником... А, ну, начальник этих, у, у, у, не у, у полиции, газы, выйдет, у этих? да. да где нам не Вот вы прошли в машину. То есть, да, там пусть он, он первый зашел, там другой кто-то. Вот вы зашли, что сотрудники? А Опросили вас потом. Почему не важно? -то? Почему не важно? Вот вы нас Потому что мы разбираемся не по вот этому заявлению. То есть тут-то я вас буду подробно опросать. Mm -hmm. А мы разбираемся именно по факту отключения. No, то вот я... есть, вот сотрудники полиции приехали, смотрите. No. Э, мы именно пишем от вас. То есть, вот приехали сотрудники полиции. Э, я в машину зашел, ну хорошо, напишем, что, допустим, там за зашел вот этот первым, его опросили. Потом зашел я, меня опросили, правильно? Вызывал кто? Все и газовики, и вы Они не вызывали? У них он заявление по которому ну, мы давайте, давайте посмотрим, у вас же есть, там сохраняются записи? Так, я вот вам объясняю, вот заявление этим же числом получается у -у -у. было, давайте. Это у вас было все тогда? 19 числа охраня, mm -hmm. вот. вот от них заявление 19 числом зарегистрировано mm -hmm. об вашем отключении. После того? Я не знаю, число После... просто и заявление остается. Что вы сюда говорите, что они вызывают? Как они могут вызвать? Если вызывал я, ну сын, конечно, вызвал. И э, у меня женщина, которая знакома, хорошо, берегу, я, я просто понимаю, да, мы, мы, мы, мы вот сейчас э, смысл то вам объясню вот это объяснение по поводу отключения то есть э, меня вообще, а вот, не касается как меня отключали вот, вопрос, нет, что, меня, меня не как это. раз не то, как отключали, это вот у вас вот заявление, что меня незаконно отключили и все остальное меня здесь интересует факт предыдущее отключение имело место? имело Второе отключение было, ну пусть там неизвестные лица, мы все равно посмотрим вашу посмотрим вашу видеозапись, там будет на уазике эмблемы, на спинах у них эмблемы, что они газовики, это даже сто процентов. Они все опрошены, что мы были в спецодежде и во всем остальном. Значит, если я сейчас предоставлю любые, почему-то, кто-то будет отключать или электрики, или газовики, кого то да? Они же, они же тогда электриками будут считаться, подождите, или газовиками. Подождите, вот вы даже сами по весельям говорите, что приехал в них начальник, представился вам, документы показывал. Ну, бог с ним, что они не... Это, э, смысл в том, что э, вы вызвали полицию, с сотрудниками пообщались, они вас по данному поводу опросили, после этого произвели все равно отключение. Меня интересует, то факт это. Отключение именно. было незаконно, во-первых, газовиков, второе. Сотрудники меня из дома не выпускали, пока те отключили. Вот, вот это вот нам сюда... И все. На каком основании зимой жизни еще ресурсы отключаете? Это вот нам здесь, вот, вот абсолютно Эй, как не надо. Это, как это не надо, я не понимаю. вот Как не надо? Вы поймите, у вас по одному факту два заявления. Вот здесь вот вы просите, по-русски говоря, вот это все привлечь и все остальное. Вот здесь мы вас будем подробно опрашивать о всем. Вот это э, заявление в отношении вас как раз, что вас отключили. То, что, конечно, незаконно и вы с этим не согласны, это не вопрос. Я там напишу, конечно, все, что вы скажете, но потом эти три листа еще переписывать вот в это заявление нам с вами придется. Смысл-то в том, что, э, то, что я понял, что вы не согласны с тем, что вас вообще и первый раз отключали, и второй, и третий будете не согласны. Это понятно. Меня интересует здесь вот именно, что меня отключили такого-то числа, грубо говоря, вот мы обстоятельства расписываем, да, в этом объяснении. Между вот этими двумя случаями я попросил такого-то, такого-то подключить меня обратно к газоснабжению не попросил, я на этом. ну нанял, я не знаю, договор да. там какой-то да нет, на Авито просто дошел газовика, ну, Газовик вот приехал ни фамилии, ничего не помните да. этого газовика но так как по вашей просьбе я вот тут не знаю тут в любом случае будет в ваших действиях скорее всего взматриваться смысл тогда вот этого всей, всей писанины вашей, я понять не могу вот вы. вы хотите разобраться э, по-честному, по-правильному или вы хотите просто э, свалить все на меня сегодня? Вот. Вы мне просто скажите, я могу встать и уйти, потому что вот. мне зачем, зачем эти все вот эти вот перетяги нужны? Вот смотрите, вот по этому поводу, вот, вот потому что газовики вас, грубо говоря, отключили, угу. мы объяснение с вас берем, да? Вот оно одно. Вот поэтому нам с вами до вечера, наверное, придется сидеть, потому что вы тут вы просите к уголовной ответственности привлечь. Значит, вот вам план заявления, где будет 306 статья за заведомо ложный донос. Там написано сверху. Где? Да. Где? Где? Так. Вот оно. Оно должно быть написано для этого собственно-ручно. Подтверждение я вижу, что вы расписали все. Вот. Расписался под этим документом. Считайте, что я расписался полностью. Вот, вот знаете, вот, вот этот документ, То видите, это видите вот нам в каком виде пришел. То есть это копия. Вот это, видите? Оригинала у нас нет. Оригинал может скачать с интернета. Вот, я вам объясняю. Потом, если в ваших действиях вдруг, не дай бог, усмотрится вот эта 306-я статья, mm -hmm. вы скажете, это Photoshop! то же самое можно сказать. Я вам объясняю. Поэтому и а ваших документов, которые мне приходят также. Поэтому, э, смотрите, поэтому, вот, э, заявление по поводу сотрудников, именно, э, можете на газовиков написать, на сотрудников, то есть. Э, прошу привлечь так, такого-то, такого-то, зато вот то вот. Смысл, как бы, смысл новое заявление писать, если уже написано? Смысл в том, что, понимаете, вот, э, как правильно это, выразить? Вот это Нет, вот это заявление, у меня Я не вот это Вот смотрите, где-то вы 306 статью здесь видите, вот в этом заявлении. Она вот здесь есть. Я вам объясняю, что она... Это фотошоп. Вот когда она... Вы можете написать этим же текстом, но вверху 306-ю статью написать. И тогда никаких вопросов не будет, понимаете? Потому что вот это все копии. Причем копии даже не заверены ни у вас есть. Я вам объясняю, что вот есть. это копии. И это, их можно в интернете заявление. вашу копию вот этой снять, сделать, и оно будет все, у все классно. У вот оригинал, вот оригинал этого, вот у этого у надо дома. тогда сюда предоставить. И вот этого заявления оригинал, и вот здесь вот. Оригинал у вас, у меня не остался. Ну вот. Все, все равно придется писать, так как вот в этом заявлении 306 статьи нету. Понимаете, то есть. Вы, получается, сообщаете в полицию о преступлении, как вы думаете. То есть, что сотрудники полиции вас удерживали там-то, там-то, то-то, то-то. Но при этом за заведомо ложный донос вы себя не предупреждаете. Отначально себя будут предупреждать за заведомо ложный донос. Вы почему мне сразу такую пишете? Подождите, я не пишу. В советское время было такое? Я документ, понимаете, вот как правильно. Вот вы указываете вот эти обстоятельства. Мы сейчас проведем по ним проверку. То есть окажется, что газовики законно отключались, сотрудники вас удерживали, не удерживали, я не знаю, у вас там же очевидцы, сын. Правильно? То есть. Если они удерживали, то конечно ложного доноса никакого не будет. То есть если они там, меня держали... Там... Если я видео предоставлю, что они меня удерживают, вам вот, этого хватит? Вот видео предоставить. Так все равно заявление надо будет, 306 статью. Понимаете? Что чтобы было? Я, а если что? у вас видео будет, где я говорю, что меня удерживают, что меня удерживают, вот. Сотрудники полиции, я... при том, э, как газовики меня отключают. Вот. Что? Еще, еще раз. Это видео. Это не... Почему я должен. Нет, почему я должен где то Почему я должен подписываться? Вы сами знаете, что я подписываться нигде не буду. В смысле, вы даже объясняете? Конечно никуда. нет. И сейчас а, даже. А мы... зачем мне это надо? Если вы... вы заведомо мне говорите, что я проиграю это дело. Почему я не говорю, что вы да проиграете? Вы не... я... Вы я вам говорю, что вы должны в, в заявлении быть предупреждены по 306 статье УК. Понимаете? За заведомо ложный донос. Если вы не предупреждены по этой статье, и мы проводим проверку, потом оказывается, что изложенные, грубо говоря, в, ваших, в вашем заявлении факты не найдут своего подтверждения, то мы вас даже не сможем привлечь за это к уголовной ответственности. А, так, а так, если, а мы... так, если а они да. не найдут. вот Вы же да. говорите, там видео у меня да. свидетели и все. А мы уверены, что найдут. А мы-то должны мы сделать это... все. Нет, понимаете? мы уверены, что найдут. Я вообще не уверен. Я проверку провожу, понимаете? То есть вы, а вот вы, когда... меня, вы меня заведомо хотите подвести к статье, чтобы а посадить. Почему, да? почему подвести? А так, вот я вам объясняю, что вот вы написали заявление да. Пишите, что по 306 статье я предупрежден, то есть тем же текстом, прямо один в один можете написать его, но сверху по 306 статье предупрежден. А нельзя к да. человеку, как гражданину, мне поверить на слово? Почему я должен писать эту 306 статью? Потому что Почему? в настоящее время, вот на основании, ну будем так говорить, что... Э, вот мы с вами сейчас разговариваем, вы меня видите, я вам говорю, правильно? Да. Почему вы мне сейчас не верите то, что я вам говорю? Вы меня понятия не понимаете? Ну, потому что бумажных подтверждений того, что вы говорите, будем так говорить, нет А в почему? настоящее время. Вот, понимаете? Вы не согласны с отключением, не согласны с этим, не согласны с тем, понимаете? Но, тем не менее, первое отключение не имело место, то есть вас отключили, да? По данному факту проводилась проверка незаконных действий в... У газовиков не нашли, правильно, как я понимаю, Смотрите, с которым вы не согласны? Сует... Подождите, когда меня первый раз отключали, да. когда меня первый раз отключали, вы в первый раз, первый, Я в полицию не сообщал. Ага. Я пошел к адвокату, адвокат составил грамотное заявление, ага. грамотное заявление, по которому э, я только принес это заявление туда к ним, ага. туда к ним, отошел э, вот до Шапочного магазина, где для, раньше Шапочного, ну, до Колонии, до Углана, до Колонии не дошел, они мне уже звонят, придите в Горгаз, вас подключат. Ну, а Почему? В этот раз я не сделал. Да. А потому что сейчас э, грамотный вот этот вот юрист он не хочет связываться с этой компанией, потому что он знает, что он проиграет. Вот, то есть, а, раньше, а раньше? Раньше можно было. Потому что еще можно было закон на вот. человека распространить. Сейчас закон на человека распространить невозможно. Но вот. вам еще раз заявляю. Да, Я-то понимаю вашу точку зрения. Просто смотрите, у вас все ваше заявление исходит из того, что газовики вас незаконно отключали. Угу. Вот в настоящее время, которое материалы, то есть акты и все остальное, газовики действовали на полных основаниях отключения от газоснабжения. Понимаете? На каких -то То есть, полных основаниях, если они мне ни одного документа не предоставили, что они имеют право пользоваться газом, продавать газ населению? Ни одного документа у них нет. А И почему, как, почему как вы мне понять, по поводу этого в суд не обратите? Зачем мне в, в какой заявил? суд? В какой суд? В смысле? Какой, какой суд-то? Который, который сейчас засудит любого гражданина за... Вот, э, я, вам, я вам объясняю. Это организация, которая зарегистрирована, как говорится, с, с учетом всех действующих норм, законов. В Российской Федерации. В Великобритании, а не в Российской Федерации. Я вот вам объясняю. Это, это Российская Федерация там зарегистрирована, а не это там же вот. это газовики. Вот. Вам предоставить документы на Вот я вам объясняю. Газовики, то есть Газовики действуют на основании своего, своего устава и законодательства ОЛЕФ. То есть, они выявили незаконное подключение, отключили. Э, в их действиях, в данном случае, не усматривается э, состава какого-то отношения потому, потому что они частная компания. Они платят. Э, и вот. вас тоже также на газ посадили. И вы тоже так вот. же потребители, Я вам не объясняю. А раз они, они действовали законно, то есть я вот не знаю, что там сотрудничество. На каком есть, законе мы... они действовали, если они не предоставили ни одного документа мне, понимаете? Нет, как гражданину, но, как человеку. Знаете, вот вы так говорите, что я тут расписываться не буду, и я больше чем уверен, что э, эти товарищи вам, как сами вы говорите, бумаги мне какие-то давали, за, заполненные, незаполненные, но в их объяснении, что мы акт составляли, давали расписываться, ничего, как говорится, отказались от расписывания. И вот получается, что сотрудники-то вот в чем именно э, сотрудников-то с голова с газовиками. Они написано мы... заявление, э, что они предупреждены по 306 см. А они вас не по 306, они контент. А, а почему бы а нет? Потому что вы а просите. Бы у... Потому что вы просите к уголовной ответственности. А почему бы нет? Вот а а если бы они написали это... вот вот, вот это, заставьте их написать вот это. Нет. Я пойду в суд. Я За вам объясняю. Вот, я понял, что... вот это заявление о привлечении к административной ответственности. То есть максимум, что по ней может быть, это штраф. Вы пишете привлечь к уголовной ответственности сотрудников. Следовательно, в этом заявлении должна быть 306 статья УК РФ. То есть это даже не вопрос. Разве я принимал этот закон? Вы скажите? Я вот вот знаете, эти все законы они человеческие. Я принимал, что ли? Вот Демаг... Меня, они не для меня описаны. Для, для рабов писано. Давайте с вами это. Демагогию не вдаваться. давайте, давай... нет, давайте лучше в демагогию вдаваться. Потому что я считаю себя человеком в первую очередь, я не да. рабом какой-то да. системы, вот, где меня можно отключить от газа, от света, от воды, можно убить просто-напросто. А потом вы подавайте в полицию. Вы подавайте вот, в суд, вот, когда тебя убью. Вот я вам объясняю, что вот по данному факту, то, есть, что вы отключены, да? Вы кроме как в полицию куда-то обращались? Обращался в прокуратуру? Ну что вам прокуратура ответила? И то, что тут список, то вы там ваш до генерального прокурора, всем должны платить, да? Конечно. Вот. Я-то спрашиваю вас о том, что документы какие-то вот у этой фирмы вы запрашивали. И Давайте я вам сейчас, раз уж мы то пошло, так я вам сейчас... Мне просто интересно, вы говорите, они незаконно отключают. Давайте покажу ролик, ролик, где я разговариваю с полицейским. С вашим, наверное, начальником, скорее всего. Сейчас, подождите секунду.